Всем привет! Сегодня это второй мой канал. Сегодня на втором канале я буду снимать стримы. Вы можете вот тут, да, посмотри. Ну, Нет. может тут не пишется вот тут вот тут и вот тут сейчас можете взять да. Да, и э, ну сегодня на все описании оставлю на мой новый аккаунт, который будет сниматься, и когда я выпущу, я через через 16 мск ну, по московскому времени 16 часов по московскому времени я, ребята, начну тут стрим. Э, всем пока.